Закончила свой небольшой отдых. Написала несколько ответов на вопросы, которые возникают у моих коллег-психологов, экспертов, нумерологов, астрологов. В общем, немножко посмотрела, как тут красиво на набережной. Чуть-чуть стало холодать, потому что вечер. И сейчас иду для того, чтобы 20 часов по Москве всем своим подписчикам, которые проголосовали, какой вопрос хотели бы обсудить. Там было несколько вопросов. Как убрать страх дорого продавать, как убрать технические страшилки по созданию чат-бота и поделиться своим опытом, как я увеличила за три месяца, по-моему доходы в 20 раз. И выбрали, как я увеличила свои доходы. Я с удовольствием поделюсь, потому что я прошла те же страхи, те же боли, которые проходят многие из вас. А такие страхи, как «А кто купит?» «Людей нету денег». В мире Там идут такие кризисы всякие, экономические там, и так далее, и так далее. У людей нет таких денег, а вдруг я не дам результат, а вдруг у меня не получится, потому что я не такой эксперт, как люди думают, а вдруг я возьму деньги и не смогу довести до результата. У кого такое есть? И вот сегодня я поделюсь с вами теми своими навыками, опытом, которые я получила за более чем 10 лет работы в онлайн. Я покажу вам, как, как я долго мучилась и продавала свои услуги тоже дешево, как я стеснялась, как я комплексовала, откуда я брала эту силу, уверенность, как, как сейчас нужно продавать, сколько сейчас я еще наступаю на старые грабли. И вот об этом сегодня в 20 часов по Москве я проведу для своих подписчиков, для своих коллег, психологов, коучей, как же у меня получилось, у барышни, которой такое же образование, как у многих из вас. Я такая же из Советского Союза, со своими комплексами неполноценности, со своими как кто купит, а людей нету денег, а вдруг, а вот как это можно, а как можно продавать дорого, а вдруг человеку тяжело, ну и так далее. Я это все прошла, и сейчас я с радостью делюсь с вами тем опытом, тем опытом не просто написаны из книжек, всякие мои там будут рассказы сегодня, да, они будут не из книжек, они прожиты мною, пропущенные через мою силу, через мою Кровь, через мои нервы через и так далее спасибо вам большое за ваши сердечки поэтому те кто хочет хотят попасть на 19 на 20 часов по москве на такую ну такую посиделки такие я просто поделюсь не буду ничего вам продавать просто поделюсь как я за 10 с половиной лет работая в онлайн психологом коучем сколько я всего прошла каких страхов, каких болей, каких слез. И как у меня получилось, и как вы можете сделать намного быстрее, не проходить мои слезы, не проходить мой такой опыт, потому что я могу вас провести за ручку. Так что, друзья мои дорогие, кто из вас, психологи, коучи, эксперты, нумерологи, астрологи, и до сих пор еще продаете свои услуги за три копейки, ну я условно буду за три копейки, тому сегодня рекомендую попасть на этот живой эфир. Он будет ну, минут 40, наверное. Запись дам тем, кто зарегистрируется. В шапке профиля есть ссылка на телеграм-канал. Зарегистрируйтесь и попадите на это мероприятии. Ну, я сейчас иду по вечернему городу. Сейчас немножко такой же свежий ветерок. И дожу вам, что результаты моей работы, прохождение моих страхов, моих слез... Вот это сегодняшняя такая прогулочка в белых штанишках, белой курточки легенькой. По Хургаде. За этот год, 21-й, который был, несмотря на то, что ну, вы знаете, у нас же сейчас, сейчас необычная ситуация в мире, за этот год я посетила 4 страны. 4 страны. Это Прошлую зиму была в Турции, была в Греции, была в Доминикане наконец-то. И вот сейчас я приехала, приехала в Кургаду. Здесь тепло относительно, ну, теплее, чем, чем сейчас в средней полосе. И здесь, если у меня возникают какие-то недовольства собой, я вспоминаю там про дом, в котором сейчас мои родственники. Живут, спасибо им большое. Я думаю, так, ну что, ты чем-то недовольна? Пойди купи клубнички или манго. Потому что мы же все недовольны чем-то. Нам всегда людям чего-то не хватает. Вот, поэтому вот сейчас вот уже темнеет, но мой айфон, слава богу, показывает мне, я надеюсь, да? Так что я такая же, как и вы, с такими же страхами, с такими же комплексами. Ну, я покажу, что я сделала и как вы можете это сделать быстрее, ребят. Ну, два 3 месяца в среднем, если вы уже э, готовы, если вы уже вас достало уже продавать за копейки, если вам уже достало сидеть э, унижаться, выпрашивать у людей деньги за ваши услуги, э, если вас достало отдавать отдавать свою жизнь отдавать свое время за те деньги которые вы получаете ну, блин ну пора пора потому что жизнь ведь короткая понимаете сегодня я просыпаюсь и благодари что жив что еще ракеты не летают что еще бомбежка не идет потому что у наших власть имущих у которых психика нарушена это же какой-то ужас, да? Что они там творят между собой. Не могут никак поделить. Не нажрутся никак. А мы-то что? А нам что делать? Она а надо жить, помогать друг другу. Помогать и за эту помощь брать деньги. Потому что с собой деньги не унесем. Правда? Вот такие дела. Так что я иду вот сейчас по этой хургаде. И. Счастлива от того, что я вышла, прошлась по солнышку, а вот вижу обратно уже ветерок, я могу с вами общаться. Благодаря тому, что есть интернет, я могу жить любой части мира. И для этого мне нужно просто быть специалистом, давать людям пользу. И правильно вести свою работу а как правильно расскажу поделюсь так что регистрируйте шапки профиля кто еще не зашел и так, надо в эту сторону, наверное. и жду вас где-то на 20 часов в москве на открытой встрече поделюсь с вами как я увеличила свои доходы за три месяца 20 раз и я вам скажу что меня сподвигло вы очень сильно удивитесь я вас люблю рада буду с вами сегодня встретиться всех вам благ и до встречи